Здравствуйте, дорогие друзья, зрители, с вами астролог Марина Скади. Подписывайтесь на мой канал, если зашли впервые, чтобы больше знать об астрологических событиях. Представляю вашему вниманию краткий обзор астрологической погоды на период движения Венеры по знаку Рак.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 Входит в зону созидания, которая описывает активные, начальные, первые качества всего круга знаков зодиака, что может характеризовать как человека, так и любой процесс, имеющий точку начала. Другими словами, знак рака содержит в себе энергию и показатели первоначальных моментов, связанных с развитием и ростом. Это тот потенциал, который будет развиваться и раскрываться в дальнейшем. Это старт, толчок, с чего все начинается. Основной принцип знака рака – прочные эмоциональные связи, потребность глубинных чувств, готовность воспринимать и избегать энергии окружающего мира. Девиз «Я чувствую, я в себе, со мной». Задача в этот период для всех людей – контролировать свои чувства. Нужно научиться отпускать, разжимать крешню. Порой чрезмерная забота о близких людях приводит к патологическому состоянию. Миссия знака рака – создать условия для продолжения рода, для плодоношения. Точка летнего солнцестояния 21 июня в этом году соответствует началу лета и по аналогии принято в астрологии как «начало знака рак». Запишу подробное видео по этой теме в середине июня. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Летом происходит максимальное наполнение соками, энергией, теплом. В природе царит усваивание, впитывание. Все растет и развивается. Наливаются плоды и появляется потомство. Качество кардинального знака стихии воды как восприятие, наполнение. Растворение и адаптация к окружающему миру наиболее ярко проявлена именно в это время года и соответствует знаку зодиака рак, который ставит кардинальную задачу ⁇ сделать место, территорию наиболее приемлемой для жизни, размножения, развития. Именно рак в потенциальном виде хранит все, что питает, соберет, усвоит. Это и память, и наследие предков, и чувства, впечатления проявляемые как интуиция. Это способность тонко чувствовать настроение и состояние окружающего мира. Активные энергии знака Зодиака Рак в период со 2 по 27 июня способствуют решению жилищных вопросов. Многие определяются, находят наиболее комфортные и безопасные условия для жизни. Венера, планета любви, взаимоотношений, красоты и материальных ценностей чувствует себя в раке комфортно побуждает людей искать безопасные отношения так как она тесно связана с комфортом домашние и семейные дела в этот период выходят на первый план афродита и венера это одно и то же лицо богиня любви и чувственности садов и весеннего цветения олицетворения красоты и вечной юности легкомыслия праздника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 Накопление энергии по знаку Тельца значительно усиливается в знаке Рака. Это также воплощение чувственности, ее самым естественным проявлением. Тот показатель, что Венера, являясь женской планетой, управляет знаком активной стихии воздуха в кардинальном кресте, может быть обоснован общим эссенциальным качеством как Венеры, так и весов, это принцип равновесия и гармонии с участием окружающих людей и внешнего мира. В период со 2 по 27 июня обстоятельства складываются наилучшим образом для достижения взаимности, чувства любви и гармонии присущих Венере. Момент вхождения планеты в знак Рака 2 июня в 16-19 по киевскому времени выйдет из этого знака 27 июня в 7.27 утра. Друзья, кто знает знак расположения Венеры в своей натальной карте, учтите следующее. В принципе, эта информация актуальна и для солнечных знаков, но в меньшей степени слабее выражено влияние Венеры. Итак, если ваша Венера в Овне или Весах, то для вас июль напряженный период в плане взаимоотношений и денег. Однако общий фон благоприятный для всех, просто вам чаще, чем другим, Приходится сталкиваться с препятствиями. Это не лучший период для ямских отношений. Не стоит слишком явно проявлять свои лидерские качества. Иначе можете спугнуть партнера, как в сфере личных отношений, так и деловых. Для Венеры в Козероге также период непростой, именно потому что постоянно приходится делать выбор. Что касается любви и брака, то придется искать компромисс, уступать принимать сторону партнера. В этом случае в личной жизни сможете достичь согласия и гармонии. Если же гнуть свою линию и на первый план ставить деньги и карьеру, то можно потерять во всех сферах. Если ваша Венера в Раке, Тельце, Деве, Скорпионе, Рыбах, благоприятный месяц, Венера – планета малого счастья, принесет вам много приятных моментов в июне. Это касается как личных, так и деловых взаимоотношений. В имущественных и материальных делах достигнется стабильность. Возможно возникновение духовной связи с человеком, с которым давно знакомы. Происходит переоценка ценностей. Жизнь наполняется новым смыслом. Нейтральный период для тех, у кого Венера в близнецах, Льве, Стрельце и Водолее если есть ментальная интеллектуальная связь с человеком которого вы рассматриваете на роль партнера то вполне возможно сближение и переход взаимоотношений на новый уровень если существует только чувственная сторона взаимоотношений то вы можете заскучать в лучшем случае отношения останутся на том же уровне в деловой сфере ситуация такая же вряд ли сейчас можно говорить о об активных взаимоотношениях скорее это период торможения спокойствия когда каждый сосредоточен на своих желаниях и потребностях 3 июня точный трин венеры и юпитера двух планет благодетелей используйте возможности этого дня по максимуму особенно в вопросах связанных с семьей романтикой любовью не откладывайте на потом то что можно сделать сегодня Значительно сглаживается общий напряженный фон, обусловленный коридором затмений и ретро Меркурием. Уже чувствуется противостояние Марса и Плутона. Даже если и случится что-то неприятное в ближайшую неделю, это быстро закончится, без серьезных последствий. После 10 июня произойдут позитивные перемены в социальной сфере. Как результат, внутренняя жизнь каждого человека станет более комфортной. По возможности сведите к минимуму социальную активность в первой декаде июня ведь это наилучшее время для семейных дел отдыха романтических встреч занятий с детьми поездок на родину к родителям но несмотря на то что в целом этот период благоприятен благоразумие не помешает 15 июня квадратура ретро сатурна и урана ощущаться будет Всю вторую декаду месяца. Но это проблемы на уровне государства. Если вы занимаетесь домом и семьей в этот период, то большого напряжения не почувствуете. Но можно ожидать в это время сбоев в финансовой сфере, во взаимоотношениях с властью, имущими, с начальниками. Заранее подпишите заявление на отпуск или отгулы, иначе можете столкнуться с серьезным сопротивлением, и тогда велик риск испортить настроение себе и своим родным. Главное, реально смотрите на вещи, не очаровывайтесь, чтобы потом не разочаровываться, не улетайте, заземляйтесь, особенно во второй половине месяца. 21 июня Трин Венеры и Нептуна. С одной стороны, это усиливает чувственную сторону жизни, творческие способности. Но с другой стороны, провоцирует иллюзии, несоответствие желаемого и действительного. Потенциально неудачные последствия возможны даже при самых лучших обстоятельствах. Потворство своим слабостям, расточительность увеличении и лень могут помешать вам воспользоваться преимуществами этого удачного периода 21 июня солнце приходит в знак рака день летнего солнцестояния у многих произойдут кардинальные перемены в основном в лучшую сторону запишу видео по этой теме посмотрите пожалуйста друзья если нужна индивидуальная консультация если что-то происходит